Приветствую вас, Овны! Посмотрим сегодня, что же будет вас ожидать в... Приветствую вас, Овны! Посмотрим сегодня, что принесет вам месяц август. Месяц обещает быть достаточно непростым, особенно его начало. Серединка будет более благоприятная. Ну и в конце он там тоже будет немножечко отдавать таких критических ситуаций не приносить некоторое раздражение. но давайте более подробно к нему подойдем начало месяца будет еще находиться под воздействием соединения урана с марсом у вас это соединение идет по второму дому денег это какие-то неожиданные события связанные с вашей, э, с вашим имуществом и с вашими финансами до седьмого числа будет формироваться аспект к Сатурну, который будет находиться в одиннадцатом доме. Это неблагоприятная ситуация для взаимодействия с вашим окружением, коллективом, с вашим дружеским окружением, может переносить разрушение старого и какие-то кризисные ситуации, которые придется пережить. Далее, с 9 по 11 и с 11 по 14 будет формироваться еще интересный аспект от Солнца к Урану и от Урана к Сатурну. От Сатурна к Солнцу. И смотрите, о чем это все дело будет говорить. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый могут быть какие-то неожиданные ситуации с вашими любимыми или с вашими детьми будьте предельно осторожны возможно придется уделять им особое уделить, особое внимание, обратите внимание на их здоровье, на их безопасность, не давайте их кому попало, я имею в виду детей, не выдавайте кому попало, желательно, чтобы вы в это время не посещали мероприятия, где находится большое скопление людей, Ну и думаю, в общем-то, все должно пройти хорошо, если вы будете предельно осторожны. В середине месяца будет, как я уже говорила ранее, относительно спокойной, даже благоприятной по разным сферам. Мы поговорим о ним позже. В конце месяца с 24 числа Уран станет ретроградным, и он будет переносить перемены в течение года в тех сферах, которых вы даже не ожидали. Ну вот здесь, если говорить о производных домах то это тема финансов посмотрите кто хоть немножко разбирается в астрологии где у вас находится Уран, и вы поймете в какой сфере жизни у вас будут неожиданные изменения С 25 по 27 солнце будет вставать в квадрат к марсу и это тоже не очень благоприятный период для Вашей личной жизни и для э, каких-то ситуаций с вашими детьми или вашими любимыми людьми. Ну, давайте перейдем теперь к любви все-таки. Значит, с 5-7 будет интересный аспект от Венеры. Венера будет формировать его к Нептуну этот аспект будет формироваться между вашим двенадцатым домом и четвертым. Правильно? Так. Раз, два, три, четыре. Да. Это будет, может быть, как то тайная любовь, тайное увлечение. Может быть, вам будет просто... Кто-то покровительствовать неофициально, не вы можете получать удовольствие от того, что творите что-то сами, находясь в стенах своего дома, делать что-то красивое для своего жилища. Или же могут быть приятные встречи, свидания в стенах вашего дома, возникновение этой любви, этой очень приятных, интересных, гармоничных отношений. С 7 по 9 будет формироваться от Венеры аспект Плутону. Для вас это десятый дум, и это может говорить о том, что-то что, что -то может повлиять на ваши решения относительно статуса. Кто-то может. Ну, вообще, этот аспект дисгармоничный. а это уже указание на то, что может с кем-то произойти ссора на повышенных тонах, может быть. Какая-то ревность, которая впоследствии приведет к разрыву, ну, может привести к разрыву. Ну, Что-то может быть построено или основано на, на страстях. А все, что на страстях, это, как правило, имеет краткосрочный эффект. С 11 числа Венера перейдет в Лев. Лев является для Венеры достаточно красочным. Появляется возвышенность в чувствах, но она, знаете, такая, больше на показ. Щедрость, желание дарить, одаривать подарками. Важна внешняя красота, чтобы все было дорого-богато. Обратите на период с 15 по 18. 18. Значит, хорошо, что вы огненный знак поэтому на вас и, и в вашем первом доме, смотрите, находится Юпитер он прям раздует вас от счастья, от уверенности в себе и сделает красивый аспект к дому любви благоприятный период для зачатия сразу говорю для зачатия, также для ваших детей, для э, знакомства, для любви для творческой деятельности Благоприятный период для того, чтобы выходить замуж, жениться. Можете на этом периоде получить поддержку, благословение сверху, также очень такого важного покровителя вашей жизни. С 26 по 28 можете ощущать такой аспект, как... От Венеры квадрат к Урану, вот он он, и еще и оппозиция к Сатурну. Посмотрите, видите, как он выглядит, этот квадрат. Ну и что он может принести? Здесь может быть какое-то неожиданное решение, резкое, непредвиденное, привести к разочарованию. Или это разрыв с кем-то может произойти, или это ну, просто сожаление о чем-то, о каком-то своем поступке. Ну, буквально вот этих несколько дней постарайтесь особо не депрессировать, не горевать и не предпринимать никаких важных решений. Особенно финансовые траты тоже нежелательны. Ну, если можно, это избежать. Если нельзя, ну, конечно, вот уже тут говорить не о чем нужно. Надо, значит, надо. Так, работа, активность ваша и здоровье. Ну, социальная активность и здоровье. С 4 числа Меркурий станет перейдет в знак Зодиака Девы. В Деве он очень хорошо работает на завязывание нов... новых контактов деловых для получения там, новой должности, для обучения, для путешествия, для поездок и для всего того, что связано с коммуникациями и передвижениями. Особенно благоприятным будет период с 15 по 16, когда Меркурий будет сдавать в тригоник урану. Ну, уран это ваша денежная сфера, он находится в денежной сфере, и понятно, что... Меркурий, который будет у вас находиться в зоне работы, может дать вам удачное стечение обстоятельств как по здоровью, так и по вашей работе. То есть можно в этот период искать работу, трудоустраиваться, либо решать какие-то важные вопросы, которые для вас важны. Например, повышение по должности, увеличение зарплаты. Все должно сложиться в вашу сторону, удачно. Тем более, что там еще Юпитер помогает одновременно в венере аспекта с 20 по 21 с 21 по 22 будет двойной аспект который с одной стороны может принести знаете может быть какой-то риск может быть завышенные ожидания может быть какие-то непредвиденные расходы по работе но но благодаря поддерживающему аспекту к Плутону, от Меркурия к Плутону, он может каким-то чудесным образом не только вас удержать на выбранной позиции, но еще сыграть вам на руку. То есть получите некий положительный результат. С 26-го Меркурий переходит в Весы. Весы для вас ⁇ это тема партнерства. Значит, здесь, начиная с 26-го, вы будете больше сосредоточены на партнерских отношениях. И все ваши действия, договоренности, так или иначе, будут зависеть от ваших партнеров, от их мнения. 13-14 был такой аспект, как от Марса к, к Плутону. Очень хороший аспект, который помогает действовать активно, уверенно, который помогает рисковать. Особенно благоприятен для тех, кто занимается своим личным бизнесом. Вот оно, Плутон. То есть может дать вам удачную сделку. Обязательно попробуйте рискнуть в это время. Так, 20 числа Марс пойдет по близнецам. Активность станет максимальная в плане контактов, обменом информацией, передвижений. Очень будет много всяких мелких поездок, недалеких. Не на дальние расстояния. С 12, с, а 12 числа будет полнолуние, для вас она будет водолей, водолей это одиннадцатый дом, связан с большими коллективами и дружескими окружениями, ну какое-то может быть неприятное событие, может быть, знаете, как разочарование в ком-то из вашего окружения, ну и могут быть такие неприятные последствия. В частности, не лично для вас, а вот для вашего окружения. Как будто бы кто-то, может, тот человек или те люди, с которыми вы были в хороших отношениях, могут от чего-то пострадать. Теперь 27.08. Здесь у нас уже новолуние в Деве. Дева очень благоприятна для э, финансовых вопросов. для урегулирования финансовых вопросов и планирования дальнейших финансовых потоков. Для вас, Дева, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, все-таки это как раз сфера работы и здоровья, чего вам и желаю. Чтобы у вас был этот месяц благоприятен, принес вам много денежек, принес вам много здоровья, успеха, удачи, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Это помогает его продвижению. И до встречи в следующих прогнозах.